приветствую вас дорогие друзья меня зовут Алла Вишневецкая и это обзор общих астрологических тенденций для знака Стрелец на май 2021 года и вы можете смотреть этот прогноз по своему солнечному знаку либо по знаку своего асцендента начнем мы с планеты активности Марс Марс на протяжении всего месяца будет находиться в знаке Рак в вашем восьмом секторе это даст очень много энергии и желания решать какие-то накопившиеся вопросы и дела связанные с темой вашей семьи с темой недвижимости обычно по восьмому дому происходят какие-то ситуации авральные когда вот мы долго игнорировали что-то и наконец пришло время эти вопросы решить к тому же это может обозначать ситуацию перемен в семье, когда, например, у вас запланирован на этот месяц переезд, либо покупка жилья, либо ремонт, и вы все вместе с семьей находитесь в режиме ожидания, в режиме вот предстоящих событий, которые сильно повлияют на вашу семью. Со второго по третье число очень важный для вас период в плане финансов и работы. В это время Меркурий будет делать квадратуру к вашему правителю Юпитеру, а также трень к Плутону. И это говорит о том, что вам нужно стараться в это время находить общий язык, обсуждать те темы, которые вас беспокоят, те темы, которые являются актуальными в вашей жизни. Это все будет давать возможность упорядочить многие процессы, которые происходят. Плюс это такой период, когда есть возможность даже увеличить доход благодаря эффективной коммуникации. В то же время с женщинами сотрудничество может не сложиться в начале месяца. Это связано с соединением Венеры и Лилит еще и в аспекте к Нептуну. К тому же данный аспект дает большую эмоциональность, поэтому могут быть какие-то переживания, либо фоново будут присутствовать эмоции, причину которых понять будет сложно. Главное не погружаться в это состояние, а все-таки занимайтесь делами и старайтесь избегать самокопания в этот период. 3 числа будет еще один важный аспект, это квадратура солнца и Сатурна и аспект, направленный на ваш сектор работы, поэтому, скорее всего, будет необходимость решить какой-то вопрос, важный, связанный с бытом, с делами, с вашими обязанностями. Обычно по данному аспекту нет смысла убегать от ситуации, нет смысла, скажем так, пытаться... Ускользнуть нужно принимать эту ситуацию как есть и работать над ее решением. 4 числа Меркурий переходит в знак Близнецы и будет у нем находиться по 11 июля. Это очень долго для Меркурия находиться такое количество времени в одном знаке. И это связано с тем, что в конце мая Меркурий разворачивается в ретроградное движение по 22 июня. Поэтому... Первая половина мая будет намного активнее и эффективнее, она будет подталкивать к действиям, решениям. А вторая половина месяца будет, скажем так, иметь совершенно иной посыл. В этот период, наоборот, дела начнут замедляться и будет появляться фокус внимания на каких-то отдельных темах, которые требуют рассмотрения. Так как Меркурий будет находиться в вашем седьмом секторе, то после 4 мая фокус внимания переходит на тему отношений и взаимодействия с людьми. В этот период времени нужно будет больше выходить в свет, больше общаться, встречаться с вашими знакомыми. Это может быть очень эффективное время для тех людей, чья деятельность связана с клиентами с работой с людьми с 6 по 8 число венера будет делать аспекты к юпитеру и плутону и этот период весьма удачный для решения финансовых вопросов главное избегать излишнего оптимизма все-таки венера будет делать квадратуру к вашему правителю юпитеру поэтому старайтесь более так объективно рассматривать те ситуации которые будут возникать в этот период 9 числа Венера переходит в знак Близнецы по 2 июня. Все это время она будет находиться в вашем седьмом секторе партнерства и взаимодействия с людьми. Это даст возможность опять-таки хорошо зарабатывать тем людям, чья деятельность связана с оказанием услуг, с темой вот общения с людьми. К тому же это период, когда... Тема личной жизни может быть для многих актуальной, независимо от того, состоите вы в отношениях или нет. Для вас эта тема может быть довольно-таки важной в это время. 11 числа будет новолуние в Тельце, в вашем секторе работы и здоровья. По данному новолунию вы можете почувствовать новые амбиции и желания, связанные с вашей работой. Это может быть новый проект. Это может быть желание даже сменить работу. Это может быть желание, скажем так, в коллективе как-то по-другому себя вести. К тому же в День Новолуния будет соединение восходящего узла и Меркурия. Поэтому действительно могут быть интересные предложения в этот период. Обращать внимание на новое знакомство и информацию, которая будет поступать в это время. С 8 по 12 число. Марс будет в аспекте к Урану и Херону. Этот период принесет разнообразие, опять-таки, в плане общения. Вы можете уделять внимание одновременно теме работы, теме отношений с людьми. И с одной стороны, в этот период будет легко и быстро продвигать какие-то дела, но с другой стороны, есть риск, Скажем так, запутаться в хаосе, так как очень много задач будет возникать. Поэтому важно оперативно реагировать на те ситуации, которые будут возникать, и планировать. К тому же 12 числа будет хороший аспект между Меркурием и Сатурном, а это прям классический аспект составления планов и выполнения обещаний. Эти темы могут быть актуальны для вас именно 12 числа. 13 числа будет день совершенно вот иной, противоположный, я бы даже сказала. Соединение Солнца и Лилит в аспекте к Нептуну может дать зацикленность на своих собственных целях, идеях. Это может быть время, когда будет сложно слушать и слышать кого-то другого, кроме себя. В этот период есть риск также воспринимать, скажем так, в искаженном свете то, что происходит вокруг. Поэтому старайтесь на этот день важные дела не планировать. 13 числа произойдет важнейшее событие для вашего знака. Юпитер переходит в Рыбы по 28 июля. Юпитер не окончательно переходит, он так на время заглядывает, я бы сказала, в знак рыбы. Но все равно это дает возможность вам прочувствовать то, что принесет данная планета в 2022 году. И вы можете по факту начать заниматься тем, что активно себя проявит в следующем году. Так как Епитер переходит в ваш четвертый сектор, то на первый план выходит тема семьи, тема недвижимости, тема переездов, решение вот вопросов, связанных с образованием, обучением кого-то из членов семьи, с решением... Бумажных дел, когда нужно что-то оформить, переоформить В любом случае это период, когда э, вам нужно будет брать на себя инициативу и ответственность В делах, которые имеют отношение к вашей семье 17 число очень важный день в плане финансов и работы Солнце будет в аспекте к Плутону э, Но в этот день нужно проявлять смелость и идти на пролом по данному аспекту, если же нет, то могут возникать ситуации, когда вам нужно будет идти на уступки 18 числа Венера будет соединяться с восходящим узлом, это очень важный день соединение произойдет в вашем секторе партнерства и взаимодействия с людьми поэтому может быть, скажем так, важное знакомство, важный контакт и, в принципе, он может касаться как рабочих вопросов, так и иметь личный характер. Это может быть очень такое эффективное время, когда вы будто бы находите то, что очень давно искали, то, что вам пригодится. 20 числа Солнце переходит в знак Близнецы в ваш седьмой дом на месяц, и в этот же день будет хороший аспект между Венерой и Сатурном. Это даст возможность, скажем так, выполнить свои обещания, но вы можете также заметить, что и кто-то выполняет по отношению к вам свои обещания. Это период такой ответственности в финансах, в отношениях и постоянства связи. Поэтому вы можете в это время встречаться с человеком, которого вы знаете очень давно, и который вот представляет для вас тему надежности и постоянство 21 по 23 число есть риск запутаться в домашних делах это вряд ли будет эффективное время для работы так как солнце будет делать квадратуру к юпитеру меркурий к нептуну это обычно создает путаницу и это обычно может даже таким образом повлиять что будут меняться планы к тому же 23 числа Сатурн разворачивается в ретроградное движение в вашем третьем секторе. И он будет стационарным в 20 числах мая. Я бы не рекомендовала представителям вашего знака Зодиака на этот период планировать поездки, а также покупку автомобиля. Это время, когда есть смысл наоборот приостановиться, задуматься, выбрать, потянуть резину. Но не стоит спешить принимать быстрые решения, тем более, что это время как раз еще перед разворотом Меркурия. Поэтому однозначно э будет замедляться все в конце месяца, там и затмение еще произойдет, и это все, конечно, будет создавать э сумбур в жизни. 26 числа произойдет лунное затмение в вашем знаке. Это очень мощное затмение, и тем более оно происходит в вашем первом доме, поэтому у многих стрельцов жизнь будет меняться в этот период, причем довольно-таки серьезно и заметно. Обычно по лунным затмениям перемены происходят в связи с нашими внутренними изменениями, происходят внешние перемены. Поэтому вблизи затмения вы можете ощущать что меняется ваше отношение к чему-то меняется ваш подход но внешние перемены могут наступить позже и они будут связаны с тем какое решение внутри себя вы примете в конце мая 27 числа венера будет делать квадратуру к нептуну этот аспект может вносить путаницу именно в отношения с людьми особенно это касается личных отношений может быть вот э, что-то недосказано В этот день Либо э, какой-то вот момент Когда люди друг друга не поняли Вот э, такие ситуации Могут проявляться по данному аспекту 29 числа Меркурий Разворачивается в ретроградное движение По 22 июня Разворот произойдет в соединении С Венерой, поэтому Очень э, ярко может Себя проявлять тема отношений В этот период и в целом Конечно, вот, лучше не планировать роспись и свадьбу на вот этот период ретроградного Меркурия, так как он как раз будет проходить по вашему сектору брака и партнерства. 31 числа Марс будет в аспекте к Нептуну, Это может, скажем так, повлиять на вас таким образом, что вы будете много внимания и времени уделять опять-таки решению семейных вопросов, это может быть тема финансовой поддержки кого-то из членов семьи. А, а также это может быть тема, скажем так, какой-то работы на дому. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока.